Кадешки, ребятички, с вами я, Так, ну как бы у нас катка началась, я вообще тут на этой карте первый раз тут, где, как, а вот понял, принял, обработал. И, короче, я хотел бы рассказать, что я хотел бы рассказать, я хотел бы рассказать, что у меня тут пинг, я не могу подбирать вещи. Вот, и хотел, хотел, хотел сказать, что там у меня еще одна ссылка на сервер. вот, присоединяйтесь. И... И я, короче, хотел, захотел поиграть в вот это, как он там, Sky Wars, вот. Поэтому я сейчас игра в, в него играю так. Бесит немного, что я не могу научиться подбирать вещи, а проходит, мне ну, не знаю, там, парочку секунд, пока я начал подбирать. И еще этот пинг имбовый. О, плюс ютубер какой-то, ну ник обалденный, конечно, это Даже не никак, как он там может. Ну, так давайте. Вот так вот назовем его. <coughs> И, короче, я тут понял, что у меня нет меча, меня ограбили. И что мне делать? Я же не какой-то дурачок, чтобы буду сам делать меч себе. Давай. Я подожду. Блин. Это, конечно, все круто, но мне меч не дали-то. А? Как мне выживать-то? Ладно, все-таки сам добуду, потому что ну, мечи нет, надо как-то питься, отбиваться. А, а, а меча нету. А зачем я добывал, если у меня уже есть? Блин. Я хотел еще сказать, что я буду, наверное, что я буду еще, наверное, снимать какой-то там, может, э, сериал, я не знаю какой. Если кто-то захочет, если кто-то смотрит это видео, вот, вы можете там сказать, какой сериал. А у меня шикарная нос, как я так зафейлился. Вот, вы напишите, какой там сериал, я не знаю. Э ну, какой-то, короче, который можно будет снять нормально с одним человеком, или там с NPC, потому что... Потому что меня обстреливают люди, которые не дают нормально поснимать. Как, как, какое начало мне обстрелили? Ну что это такое? Да, не, ну как-то снимать? Вообще у меня черный экран. Что это такое? Все, я начал. Круто. Блин. Там сверху вот этот. Ну ладно. Эээ, вот, так как ээ, я могу снимать там какие-то сериалы, только в... Ну, не вы а ну, ну ну ну ну как бы да вот как, как один там вот Ни, никаких npc ну точнее с npc но никаких настоящих людей потому что сложно все сложно я делаю вот так опа вот говню да и вообще вы можете там подписаться поставить лайк вот, э, написать комментарий, что вы э, что вы топа я нет, потому что я тут а вообще снимаю, ничего не делаю, а вы там, я не знаю, страдаете, в школу ходите, хотя я тоже, но я там веселюсь обычно, а не хожу учиться, но я что-то учу, хотя не учу, но учу, вот, как я там э, смотрю каждый день ложку, потому что у меня есть много времени, и то, что у вас... Но потом я в 2 часа ночи делаю уроки Потому что я мог делать в другое время Но я не такой Надо в 2 часа ночи делать Спасибо за третий сундук Я теперь смогу все делать Я теперь такой крутой Мне дали даже блоки какие-то, меч Блин, ну чё ж мне так везёт? Онлайна нет, обновлений нет, согласен, как так-то? А кстати, а, а насчет обновлений? А, обновлений есть в моей игре. Так туда там. Какой-то уже крутой домик я сделал. Эти киберсосиски, я не понял. А ч они не на центре? Я а ч тут один страдаю? Повезло. Я думал, из-за пинга все, Я умер. Вы меня больше не увидите. Защита один, защита один. Круто, наверное, это дбто просто. А вот штаны... Шипы... Не, ну по штанам бить, они... Просто... Кто? Зачем? Зачем? Вопрос! Зачем, дядя? Не надо! Блин, за лаги, конечно, спасибо, но... Могли не делать эти лаги. Если получится, то я вас сейчас просто сниму без всяких там звуков. И там... Ну да, нарезки, тому и как хотите, называйте.